11 июня прошел прямой эфир Казанского федерального университета, посвященный актуальным аспектам развития российской экономики в эпоху постпандемии, месту и роли университета в современном обществе, а также глобальным рейтингам образовательных учреждений. На вопросы сотрудников университета, студентов и журналистов ответил проректор по вопросам экономического и стратегического развития Казанского федерального университета Марат Сефиулин. Задачу, которую мы ставим в ближайшие два года, мы должны удвоить количество и педагогов, которые работали, имеют опыт работы в топовых университетах. Топовые — это те, которые входят в топ-300 вот, по ведущим рейтингам КУЭС, ТЕЧИ и это ОРВУ. И мы вышли, ну скажем, на... Тот, Хотя никто не верил на тот уровень публикационной активности, который позволяет нам сейчас быть видимыми, позиционироваться. Кроме этого, проректор по вопросам экономического и стратегического развития затронул тему новых программ развития российских университетов. Окончание программы повышения конкурентоспособности совпало и с окончанием программы научно-исследовательских университетов. Сейчас будет э, два конкурса в одном. Мы назвали «Российская программа стратегического академического лидерства». Мы э, гарантированно попадаем в первую группу по опорным вузам, э, но э, значит, э, и гарантированно во вторую группу научно-исследовательских университетов. Трансляция стрима прошла на нескольких онлайн-площадках на сайте КФУ и Универ ТВ, а также в аккаунтах университетского телевидения, во Вконтакте, Твич и на YouTube. Отметим, что запись программы будет доступна на сайте телеканала Универ ТВ и на YouTube-канале. Повтор стрима смотрите в субботу на телеканале Универ ТВ. Эльвира Зорина, Универньюс.